Корреспондент газеты Мили Емеля сообщает, что Удав-стрит чрезвычайно обеспокоен критическим положением зайцев. Предстоит свадебный сезон. Но что может сделать бедный заяц, если у него шкура ползет по швам? Ничего не сделаешь. Пойду свататься так. Муми? Нет. О, Муми! Под этой шкурой бьется горячее зайчье сердце. За такого оборванца замуж? Никогда! Тогда зачем жить? Прощай, Муми! Ах! конец моих страданий. Ешьте, ешьте меня. Кого это? Меня, зайца ешьте. Мы сыты, иди с миром. Нет, вы ешьте меня, ешьте. Проголодаемся, съедим, а теперь не шуми. Ладно, я подожду. Экстренный выпуск газеты Мели и Емеля Мистер Удав из Удав-Трикта Решил оказать зайцам сборную помощь По плану мистера Удава Каждому зайцу будет выдано По семь новых школ. Строго нам каждому зайцу будет выдано семь новых шкур. Чего там? Жить бегу. Жить! Давай! Давай! Держи его! Окисдерк! Эп! Накладывайте, кто такие? Мы волки, сэр. Мы ваши друзья. Эп! Мы должны Должен съесть этого, этого зайца, сэр. Эп! Вы не будете есть этого зайца! Ну почему, почему сэр? Я решил оказать зайцам скорую помощь. Задиц. Эп! Назад! Что тебе надо, мой друг? Семь новых шкур. Хэп, снимите с него эту шкуру. Есть, сэр! Ободрать, ободрать и сожрать с удовольствием. Хэп, ободрать, но чтоб жил? Нет, сэр! Мы волки, сэр! Мы должны съесть эп! Семь раз ободрать, но чтобы жить? Есть, сэр! О, мистер Дау, я лучше сам Хэп, снять шкуру. Еще. О, мистер Удав, не надо мне больше помощи. Выдать ему новую шкуру. Есть, сэр. И с миром, да скажи там, своим братьям и сестрам, что еще шесть шкур шьют тебе лучшие портные у Давстрита. Пусть все идут ко мне за помощью. Почему вы отпустили его, сэр? Это не бизнес, съесть одного тощего зайца. А что будет бизнес, сэр? Бизнес? А вот увидите. Братья и сестры, наш добрый дядя мистер Удава Каждому из нас выдаст по семь новых шкур а. А. Папаши и мамаши, по плану мистера Удава Будет выдана для каждого зайчонка морковная тушенка а. а волки где? Волки? Волки теперь уже не волки Мистер Удар внушил им добродетель. Проходите, не стесняйтесь. А вы почему уходите? Нам своя шкура больше нравится. Но как же вы будете жить без скорой помощи? Да уж, как-нибудь проживем. Бедные ежи. Следующий лучший портные удар. а зайцам объявить, что выдача шкур отменяется. Есть цель! Как сообщает наш корреспондент, мистер Удав разъяснил, что выдача шкур зайцам полностью отменяется. Но для того, чтобы зайцы зимой не замерзли, специально для них отгружаются семь пароходов в сигарет. Вот вам и добрый дядя, мистер Удав! Вот вам и семь новых шкур. Но ведь Тотти выдали новую шкуру. Боюсь, что недолго он в ней проходит. Почему? А это ты у мистера Удава спроси. Не знаю, только никому не дали. Это... это недоразумение, Муми, Идем к мистеру Удаву. Он всем выдаст новые шкуры. Вот увидишь. Сэр, мне крайне неудобно, что я в такой роскошной шкуре, а моя невеста и все остальные без ничего. Надо вас... Уравнять. Спасибо, мистер Спасибо. Спасибо. Снять с него шкуру. Есть, сэр. Ну и же вы, сэр. Разрешите хоть теперь съесть этих оборванцев. Теперь да, можно. Вот это. Да я <gülüyor> наш корреспондент по плану мистера Удава, Святейший Змей Девятый рассылает по лесам новую молитву о том, чтобы у каждого зайца скорее отрастала новая шкура. Довольно! Не нужна нам такая помощь! Не нужны нам такие молитвы! Без Удава проживем! Давно бы так, целей была бы шкура.